Всем привет, меня зовут Макс Риски, вы на моем канале. Купил акцию, что можно, что может пойти не так? Это у нас будет основная тема, и мы сегодня будем разбирать эти все темы. Например, реакция на портфель, обвал рынка, падение акций. Давайте поговорим про падение акций. Как их купить, акции рассказывал, где их найти, тоже рассказывал. Могу сейчас вкратце все рассказать ведь это начало только, давайте все так по быстрому эм, расскажу. Сейчас только в Play Market обязательно заходите, видите, в Пламарке много банков полезных, чем в сайтах, тем более у всех телефоны есть, так что вот, значит, вписывайте, например, если можно купить акцию, вот как я сейчас купить акцию. Возможно, там будет про акцию. Но у меня выбивают банки разным. Например, первый банк это альфа-инвестиции, торговля. Давайте нажмем альфа-инвестиции, торговля и инвестирование на бирже. Это то, что нам нужно. Можете уже ее устанавливать. Она у меня уже установлена. Только кто из РФ может не пользоваться. Если вы не с РФ, не с России, то... Можете вашим банкам, например, прова 2.4, кто с Украины. Тинькоф инвестиции понятно. Да, только вы там сможете купить только облигации. Ну и тоже акция вроде бы. Там кладочка продукты как-то найти. Там куча кладочек я там накласы. И нашел, в принципе. Думаю, это проблем не будет. Но если будут, напишите комментарии комментариях. Ну, вроде бы легко его найти, если постараться найти в ТБ мои инвестиции тоже есть пробовать такие банки и так э купил акции что можно пойти не так и что может пойти не так наверное в первом случае нужно изучить портфель ваш если вы только начали инвестирование то это лучше или хуже 50 на 50 а если вы уже давно, -давно начали анализировать свой портфель э узнаете в чем ваши ошибки если сможете порешать если не сможете то анализируйте хотя бы одну акцию в неделю а в месяц вы соберете три разных аналитиков про одну акцию про одну акцию тем самым что получится чтобы не произошел обвал рынка акции биржи финансы инвестиции так так так но тут их не так уж и много да как я прокручу вниз дальше получается какие-то другие на изучение предложением вот купил акцию что может пойти не так давайте тогда уже третий случай придумаем например что может пойти не так ну логично когда акция упадет или акция вырастет вся акция вырастет вы можете продать или просто сохранить деньги, можете купить какую-то акцию и тем самым сохранить эти деньги это как доллары тоже, можете такой принцип тоже использовать но если акция упадет, то наверное скорее всего то же самое, сохранять деньги ждать пока она не вырастет тоже безопасная тактика акцию, так реакция на портфель у меня сейчас портфель нет, я сейчас только в доллары, ведь сейчас как-то больше ход на биткоин тоже открыл, типа того, портфель биткоин. Можете тоже купить биткоин в официальных сайтах, там найдите, попробуйте. Есть еще одна такая загадка, да, когда я зашел купить биткоин, там только описалась компания мыс 2013-го. Как мы знаем, биткоин с 2009-го очень высоко стринул, а компании он, открылись через четыре года, это все значит, что я там зашел, ничего не своровал, и все нормально, в принципе рекомендую. Не думайте, что компания 2009 года, возможно это мошенники, специально написали мы с 2009 года, чтобы вы им доверяли, что ага, биткоин там вырос, значит они все об этом знали, нет, люди не должны об этом знать. Они должны опоздать, потом уже схватиться и пойти узнать, что такое биткоин. Это такой сайт. Где продать биткоин, купить биткоин. Сохранить деньги, продать деньги. Я их некоторые заберёг, некоторые вывела, и получается, я немножко в плюсе. Это чтобы сохранить деньги. А чтобы заработать их, можно купить уже что-то как-то побольше облигаций. В разных банках тоже есть такие. Они дают побольше стоимости себе в 10, как в 10 раз. В 15% годовых, больше, чем акции. Ведь акции могут упасть годовых, вырасти годовых. А на дивиденды это у нас другая система. Он похожа на акции и облигации тоже. На больше акции. Это когда вы покупаете что такое дешевая чем на акции, вот дивиденды там в разных банках где-то найти вкладочку я не могу найти ее в своем банке. Если у вас Сбербанк найдите пожалуйста у себя, возможно вы найдете дивиденды или денежку в И напишите в комментариях вы их нашли, пока я еще не знаю про это. Никто еще не показывал мне этом но дивиненты можно купить они похожи на акции. они тоже процент годовых они тоже могут упасть могут вырасти ну, попробуйте чтобы было все понятнее Но все вроде всем эти просмотр с вами был макс риск и вы были на моем канале подписывайтесь всем удачи и пока сзади у нас фон потому что у меня нет разных фонов пытаюсь что-то придумать напишите как вам такой фон пока